Afar! Uh -huh. Товарищи, честное слово не пара You are. Пиродирую, чтобы встречали. Пожалуйста, еще один момент, город. А шапочку-то придется снять. Ну, вот, ешь. Все равно не услышишь, что говорят, ешь. А чего мне слушать-то? Вот я и говорю, чего а? тебя слушать? Ешь? Ты что же, Ленинградский? Из Лозовой. Школу кончил и поехал. С Лозовой поехал? Да. Так. Ну а теперь, значит, приехал. Приехал. А то три раза доехать не мог. Все неудачно и неудачно. Ну, зато сейчас удачно. Ну, это еще неизвестно. Почему неизвестно? Известно. Да, это уже известно. А чего известно? Ешь, ешь. Ты что делать-то умеешь? Могу быть поваром, могу быть Ну Все повара. что еще? А умеешь? А как же. На школьном состязании выпускников гитару дали. Где гитара? с собой-то нет. А вот. Ну, это мог найти. Как найти? А вот. Да ну, Петру Мартынычу, мои бога. Верно, правильно. А вот учился плохо, наверное, в бегал? Вот уж не бегал. Ну, как же, а в Архангельске? А давай, конечно. А? Так кто ж был после школы, товарищ начальник? Школу-то я вот кончил. Это по твоей части. О, отличник. Ну, а вот это что, знаешь? Барограф, чешнее. Товарищи, крупный ученый. О, блядь. Нет, погоди. Ну, вот что, отличник. Доедаем? В баню пойдешь. А через год посмотрим, какой он отличник. Есть, товарищ начальник. Стой, стой, а ты песню нашу петь умеешь? Да, насчет песни-то. Умеешь? А как же. Ну, попробуй. Траганный ты не страшен, океан молодые танцуют. А, какие новости? Могу порадовать. Выдаю 10 дней отличной погоды. Беру все 10. Ошибки не будет? Не ошибаюсь. Тогда живем. Костей собакам. Резолюция отказать. Давай-давай, это сама возьму. Костей. Какие же могут быть в оладьях кости, а? Смешно. Человек, можно сказать, жарит оладьи. А тут прибегают и, буквально схватив за горло, требуют видеть или костей. Как прикажет, пони... Давай мешок. Да. Ну вот. М -м -м, вкусно. Очень вкусно. Теперь уже звонишь ко всему зимовью. А ты дай еще одну, тогда кому не скажу. Возьми вот эту маленькую. Чего? Приличная оладья что там? Бахтинный. А снегу кто принесет? Чтобы это было Мигом. Оборот, как. Поговорить олади. Оладье. Первый раз слышу. Петр Мартынович, ну, а где оладьи? Такие оладии. Никаких оладий нет. Товарищи, человек переменил профессию. И стряпает теперь погоду. Совершенно Это... верно. А ты, Оладье? По нашим предположениям, ожидается блестящая погода. Преимущественно, умеренная до слабых ветвей зюидовой четверти, температура от минус 15 до минус 7, давление растет, приближается антициклон. зюид Как-как? Вот тут ты, брат, поднаврал. Не. Как поднаврал, сам ведь говорил... Мартыныч, Мартыныч, не позорь моих сидимцев. Значит, получается, зюет зюет вес. Ну, конечно, моли Бога в действии, а все дела. С тех пор, как он стал метеорологом, никакой возможности. Круглосуточная деятельность. Ваш чиних, вот вообще, на замечательный способ. Моя школа. А-а-а, Мартыноч. А -а -а. А -а -а -а. Ну, на вид, оладьи зюй-зюйт. Посмотрим, как давление. А это метеоролог. Спасибо, Женя. Редактор отмечает. Ага. Сегодня, товарищи, мы имеем три сообщения. Первое — частная радиограмма. Кому? Врачев Кременчуг, разрешите огласить сегодня? Нет, сейчас сама. Наверное, от мамы. Ой, нет. От мамы. Ну, читай. Мама. Угу. Mm -hmm. Ниша. Yeah. Ну, хорошо. Пусть будет ниша. Ну, кукаши-ка. Без вас. Ай, а, а да -да. ты. Мне нужна-то очень твоя телеграмма. Чем лучше. Теперь, товарищи, второе и основное. Прогноз погоды, данный нашим метеорологам Карфункерем, подтверждается всеми станциями. Мы имеем 10-12 дней хорошей погоды. Ладно, ладно. Ну, вы сами понимаете, это значит поход. Ура, ура, ура. Я-то раньше всех вас знал. О, во сне даже снилось. Ну, маршрут вам известен. Значит, Южная Эпать, затем по Ледниковому щиту до Восточной гряды, и, наконец, Ялмаком. Весь путь мы пройдем таким образом. 120 миль. На аэростанях 50 на лыжах. Аэросани в порядке. Рвутся в бой, товарищ начальник. Вот только смазку проверить. В порядке. Проверяй смазку. Есть. А мы проверим трассу. И нашу готовность на выносливость и быстроту. Через полчаса объявляю лыжный пробег. Есть, есть. Погоди, значит, хочу узнать третье. И, наконец, третье и последнее. Узнаете после лыжного пробега. А я знаю. Ну, а что это? Чего узнаете? О, не Полыжа! <служив> Женя, Женя, догоню, догоню Женя. Догоняю, догоняю. Вартиныч, да. а Вартиныч, поддай, поддай Вартиныч. Куда ты едешь? Эй, в Лимогах, к Петру Мартыничу! Ишь разъездился тут! тебе, вот это снега. Ой-ой-ой, вот по таким снегам твои сани без мотора будут ходить, честное слово. Снега. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что если твои сани так поставить когда нибудь на пригорочек, так чуть-чуть толкнуть, пойдут без мотора. Глупо, чрезвычайно глупо. Что это такое? Сердитый, а? Человек здесь, можно сказать, погибает. А вы шутки шутите. А что с тобой? Болит. Понятно? Что болит? -то? Все болит. Вот тут болит. Тут болит. Вот здесь. Хм. Скажи, пожалуйста. А я тебе доктора позову. Стой, стой. стой. Доктор. Болел. Ну что жалуешься? На все жалуюсь. Вот как? Ну-ка я тебя температуру смерю. На вот. Ну? Не надо ничего мерить. Как это не надо? Не надо. Потому что я здоров. Ну ты чего же дуришь-то? Дуришь? Я сани сломал. Понятно? Что ты? И что ты. Вот. ай яй яй яй Вот тебе, же. Что же теперь делать-то, а? Слушай, летникову надо сказать. Сказать. Легко сказать, сказать. А вот как сказать? Ну, хочешь, я скажу. Скажешь. Попробуй. Скажу. Стой. Хочу узнать третье. Сейчас узнаешь. Саша, так вот, товарищ, ну? сегодня Привет. мы будем иметь разговор. Можно тебе минуточку? Что такое? Погоди, Женя. 5, через пять, через шесть. У нас всего 10 дней хорошей погоды. Это в лучшем случае. Так, приятные новости. Начальник Азимовки к микрофону, Москва. Ну, вот вам и третий. Как же это получилось, мастер? Да крана слаб и получилось. Сам ослаб. Сам ослаб. Я поставил шайбу, сделал натяжку. В буртик уперлась, я закрепил гайку туго. Ну, короче, оказалось... короче говоря, сколько цилиндров запорол? Три. Крепко. Крепко. Вот от этой слабины все и пошло. На ходу взял открылся. Слабины, а? слабины. А что ж мне тут? Спектакль разыграл. Лень, дай я доскажу. Вот не выслушает, а Маша. А ведь у меня все из-за этой слабины и получилось. В буртик сжигайте. Какой буртик? Я все равно ничего не понимаю. Буртик не, помню, не понимаю, Москва, Москва. Говорит бухта радостно. Говорит бухта радостно. У микрофона начальник зимовки товарищ Летников. Слушайте, ламенный, комсомольский привет, большой земле. Сегодня у нас радостный день, товарищи. Впервые после долгой полярной ночи установилась хорошая солнечная погода. Мы только что вернулись с лыжного пробега. Мы проверяли трассу и готовность зимовщиков к погоду. Состояние зимовщиков превосходное. Расса не оставляет желать лучшего. На завтра назначен выход геологической экспедиции на поиски олова в отроге Ялмако. Экспедиция выходит в составе четырех человек. Раду – собачьи упряжки. Если восточный склон Ялмако оправдает наше предположение, но через восемь дней мы сможем рапортовать о выполнении основной о, задачи, поставленной перед коллективом «Кухта Радостная» Нашей Хотите? социалистической Хотите? Хотите. Родиной, нашей партии и героическим комсомолом. Теперь несколько, так сказать, частных сообщений. Дожди-к минуту. Что? Ну вот, время кончилось. Мы с Торбееву пошел. Вот ну что у тебя? А вот что, два национала в полном параде. Вот. Смотри, товарищ начальник, Смотрите. вы послушайте, что я вам скажу. А без паники можно? Так как же, два национала в полном параде. Где? Где? Вот они. Входите, товарищи, не бойтесь. Смотрите. Чего? Едьте к Тумфот. Помощь Чаньку. Да? Конечно, море. <соединяющие> а О чем они говорят? Они говорят, что они из поселка кениску и что у них умирает человек. А кто этот человек? Мэннин Инкен Ура как-то вырват. Танцевать. Кэва. Председатель Селесовета. Алькаука Тумхот. Петя, организуй что-нибудь горячего? Есть. Моргинан. Ранитик, Столик Каста Как же быть теперь? Придется Жене тебе поехать. Это я понимаю. Я говорю, как с экспедицией будет? В экспедиции выходим во всяком случае. И не позже, чем завтра. Вот, так, давай так. К неску 400-450 километров. Сколько дней они добирались до нас? Томфат. Ядко нанкотилик. Мира, а чего вы не по тилек? Кейва. Четыре сутки. Как это долго? Да это долго. Лен, сколько тебе надо? Часа два с половиной. Угу. Ну, завтра в семь утра вылетай. Есть. Женя. Да. Лети же с багуном. Хорошо. В экспедицию отправляемся я и Ося. Есть. Начальником зимовки оставляю тебя, Курт. Есть. Метеорологом... Ну, метеорологом остается Малибога. Есть. Саша Рыбников со мной летит? Нет, Саша остается в зимой. Несправедливо получается, Ильич. Вполне справедливо, Саня. Ты не волнуйся, тебе здесь дело хватит. Останешься в распоряжении Курт Шефер. Есть. Все. Oh. Зверь, медведь, медведь, да. Лень, тебе придется помочь. Будешь за ассистентом. Погоди, погоди, куда ты? Разожги-ка примус, вскипяти воду. Леня, дай кохар. Еще. Еще. Так. Пинцет. Эх, батенька мой. Ну то, что на сахарные щипцы похоже. Лигатуру. Я забыл, что это. Почему я только тебя учила? Матлигатора. Вот Сказал-то, нитка. Крючки? Ну. Держи. Нет, нет, правой рукой возьми туда. Так, консервы, бисквит, шоколад, салфетки, бокалы, масло. Куда пропало масло? Чем взволнованы, все? Простите, но к не хватает масла. Масло? Да. Масло уже в нард. В нарт достать? И не пытайтесь доставать, все уже упаковано. Вверху мука, веревки. А как же прикажете изготовить тартар? Какой там тартар, когда у вас к столу не хватает цветов? А вы тартар, просто даже смешно. Ах вам угодно цветов. А как же? Угу. Извольте. Рота. Глициния. Первые весенние, так сказать. Прекрасно. А это? Толкет. Ну. Замечательно. Так гостей можно к столу. Гостей к столу не пускать, не готов крушон. Да, но гости рвутся. Не пускать, не пускать. А они рвутся. Ну, рвутся. Займите их музыкой. Есть занять музыкой. Готово. Гости к столу. Разрешите представиться, Иосиф Карпунькель, метеоролог. Илья Летников, геолог. Очень приятно. Прошу, прошу, прошу. Э, вы когда-то открыли Олова, Иосифович. Кто он сказал? Да, мне сказал ваш друг Карпунькель. Ах, негодяй, вот негодяй. Что? Прошу. Я поднимаю. Уже аплодисменты. Операция прошла удачно. Были затруднены. Четвертые сутки плохая видимость, туман. давай вот. Как там у вас дела? Вернулся ли ось отсея Илья? Перехожу на прием. Бори Бога, нещи Курт! Курт, смотри, Рекс! Один вернулся! <связь> Я больше еще хотел передать. Что там, Лёня, а? Видишь ли, какая штука получается. Сейчас, видимо, придется вылетать. Куда? На Элмахо. Почему? Там у Ильи что-то приключилось. Да говори ты толком, что ты тянешь, ну? Толком я сам ничего не знаю. Вернулся Рекс. Один с оборванным кастромками. Пуль считает, что следует вылетать. И я того же мнения. Вот все. Ну что ж, я сейчас мне недолго. Женя, а я как раз думал, что тебе не следует полетать. Погода? Нет. Этого ты и не говори. Да здесь мне делать-то ничего. Ну а ты представь, что если? Нет, ты не говори и не проси. Неожиданно расстаться пришлось. У начальника нашего, видно, не все хорошо на разведке. Полетим к Ялмахо, к Черному озеру, знаешь? Да, я знаю, Вот когда летим, будем радировать. Ты жди. Хорошо. Летникову передам о твоем желании попасть в Москву. Можешь быть спокойным, он тебе поможет. Смотри, Таюй, делай все, что я тебе говорила. Раньше срока не вставай. Ну, до свидания, Таюй. Сестри и спасибо. Товарищ Летникову спасибо передам. Шоколе. Ну, я готов. <музык> Направление! Кажется отклонились. Так, отклонили! Здесь оставаться нельзя, может унести. Oh no! Восенька. Живой? А ты как будто. Бертаев, выплется машина. Леня, слушай меня! Тебе придется прыгать! Алло, алло, багуна Хременко, не слышу вас, не слышу вас, багуна Хременко. Алло, Алло, дайте себе знать. Дайте себе знать Багуна Хременко. Алло, отправляй собак. Под Говорит бухта радостная. Говорит бухта радостная. Алло, алло. Багуна Хрименко, дайте о себе знать. Не слышу вас, Багун Ахременко. Багун, Багун. 알려, 알려 Алло, алло, Багуна Хременко, дайте себе знать, дайте себе знать. Багун, Багун, Багун, Багуна Хременко, дайте себе знать. Что дадут знать? Угробились они. Понятно? тебе помолчать нужно. Алло. Алло, Багуна Хременко, дайте о себе знать, дайте я себе знать, Багуна Хременко, не слышу вас. Ты что, Петя? Я говорю, может, они и не угробились, может, где-нибудь заплутались и летают, может, все ж может чудак. Не такой Ленька-багун парень, чтобы уродок. Вот и я так думаю. Ты перекусить ничего не хочешь? Нет, перекусить сейчас не удастся. Куда я ключ задел? А? Ну, вот этот. Вова. Ну и опять к саням. Yeah, yeah. Если уж и на этот раз не заведем, придется нам с тобой пешком добираться. Давай-ка в кабину. Внимание! Контаж! Есть контакт. Выключи. Выключила. на три дня ремонта. То. Ну, на два дня. То, на два ну, дня. Ну, день, ну, занято на ходу, леченького кусочка искать били, надо. Били, Поехали. Поехали. Вот давно. Восточные гряда 14 апреля, мы Илья Летников Иосиф Карпункель производили геологические из изыскания в районе гряды. Нашли признаки олова. Олова нашли. Оборотка. Я, я войну. Войну. В шести километрах от этого знака, на восток от ущелья, там Гурень. Во время обвала потеряли собак. Идем на зимовку радостные. Имеем продовольствие на два Какого это? 14. Сегодня 15. -е. Нет, сегодня 16. -е. 16 -е. Илья, два слова по секрету. Только сразу скажи, просьбу мою исполнишь? Нет. А ты ж не знаешь, о чем я попрошу? Да знаю. Как хочешь, Люша, только через рыбаки тебе со мной не перейти философии. Вот, рассердился. Я думал, ты другого мнения обо мне. Так и знал. А знал, нечего было говорить. Так вот, ешь. Не в коня корум. Ну давай, давай, брось. Что за разговор? Попола. Ну. Шумит. Что? В ушах шумит. Слышь. Да? <звук> Ничего не вижу. Юльша, смотри туда. Саня, а -а -а. видишь? Вот. Да, Саня. Давай скорее, южик. Лыжи, лыжи, лыжи, смотри. Я так думаю, Вьюша, что их совсем могло не быть. Да, это верно. А вот лыжи жалко. Лыж, конечно, жалко. Но мы и без лыж дойдем. Вот, ты забудь, что я тебе наговорил, у меня, брат, еще силы хватит. Ну, пошли. Да. <связь> Выходит, похвастался. Оставь меня здесь. Оставь, прошу. Ладно, помалкивай, помалкивай. Давай руку. Ой. Вот так. Uh -huh. Нету. Давайте обратно. Куда? Загорите-ка в дом. и друг друга из вида. На щите трещин, да, черт. Ну, ты сам знаешь. Пойдем снова. Поехали. У меня все готово. Да? Да. Рыбник, вот тебе маршрут. Ну, счастливо. Пришел. Ну что молчишь? Подвел меня начальник. Теперь хорошо, все собрались. Да, брат, все семеро. Да. А вы чего тут сидите? Ничего, хм. ничего. Будьте как дома. Ничего. Пожалуйста, садитесь к столу. Ну что там, стесняшься? Да. Все ж свои люди. Как, Илюша? Смочись как? А? Ничего. Теперь живем. Только чай. Петя? Здравствуйте, товарищ начальник. Здравствуйте. Ваня. Да. Как Ося? Ничего, Ирюша. Ося поправится. Ты пей Так. У меня все хорошо по старому. Все дымишь. Убрать угу. глаза-то у тебя, да. Устали немного. Ну рассказывай. Новости. Какие новости? Два раз вызывал тебя Москва. А, ну. Начальство. Ну что? Интересовались работой? Куда положили ось? А, Женя. Здравствуй, Женечка. Здравствуй, Илюша. Ну как? Как твой чукча? Чукча? Да. Ничего. Управляется. Будет жить. Хорошо. Молочин. Лёня? Ну, как летал? Что ж, неважно, летал Илюша. На обратном пути попали в пургу, стал пробиваться вверх, мотор сдал. Пришлось садиться. Ну, ничего, сел. Машина целая. А к зимой мы ее доставим. Теперь спокойно, живо доставим. Что? Чего? Живо доставим, ага. говорю. Все живо и живо. Видел твои сани. Где Хорошо вы? бегают. Где? А вот так, но это потом. Радируй курт на материк. Напиши, что Чукча поправляется. Напиши, что в районе Ялмахо открыто хорошее олово. В большом количестве. Очень хорошее олово. Напиши, в трудных условиях, метеоролог Карфункель, проявил исключительное мужество. Кто это плачет? Петя? Ты что, Петя? И тебе речь надо. Вот что, Курт, передай на материк все, что я тебе говорил. Передай, что осел. Перестаньте. Где вы их нашли? Тут недалеко от дома. Тут с пункта вымотрели, на снегу взяли. О, братка! Женя? Я, это я. А вот ложиться-то не надо бы. А то, пожалуй, и не встанешь. Встанешь. Обязательно встану. Милый ты мой. Хороший ты мой. Помогите мне раздеть его. По-видимому, воспаление. Будет. Орешка, значит, так. А если орел, значит, я остаюсь. Третья, самая верная. Опять гадает. А, а хоть бы гадаю, только что. А то, что все равно не оставит, напрасный труд. Ах, ах, ты все знаешь. Угу, я все знаю. А ты вот скажи, где твой чемодан, вот. Кровать у меня стоит. Вот, все люди собрались, а ты так, вишь ли, что-то особенное представляешь? Я знаю. Затеяла. Ох, ты все знаешь. Скажи-ка лучше, Орел или Решка? Ну, Орел, стой, Решка. Видал? Вот меня-то и оставит. Образ как. Вот так. Ну, а, ну, а твой питак? Жулила, наверное. Ну, конечно, же. Жуль... Меня? А? Пойди-ка сюда. Ты, кажется, интересуешься? А что, есть сообщение? Есть сообщение. Давай скажи. Куда? Сообщение-то в адрес начальника Зимушки. Ах, вот что? Да. Ну, давай я отнесу. Ну, ступай. Эй-эй-эй-эй, осмотреть-то эй, эй, эй, а нельзя. Вон куда забрались. Женя. Что-то ты у меня ходить много стало, Илюша. Надо. Пора, Женечка, время. Выздоровел, значит. Так. Читай-ка. Разлетаются птенцы, кто куда. Ну-ну. Курт рыбников в распоряжении всех Морпути. Вот как. Моли Бога на усмотрение начальника Зимовки. И что? Начальником зимовки остается Летников, Багун на Диксон, Ахременко на Диксон. На Диксон? Да. Красиво кажется. Неужели трудно было оставить? Погоди, Женя. Смотри-ка, всем зимовщикам предоставляется полугодовой отпуск. Видишь, домой, может, поедешь. Да уж, конечно, поеду. К старикам к своим поеду. В Полтаву. В Полтаву? В Полтаве теперь хорошо. Там поди сады шумят. Яблони, вишни. В Полтаву хорошо. Да уж, в Полтаве хорошо. Женя, а почему не хочешь ехать? В Москву заедешь, в планетарий вместе пойдем. Хорошо, то и пойдем в планетарию. Корабль скоро придет. Корабль скоро придет. Смотри. Что-то ничего не вижу. Ага, вот теперь вижу. Петрит. Сумасшедший. Опять Петлит. Не туда смотришь, Лари. цветочек разыскала? Разыскала. Встречать собралась? Да, встречать собралась. Ну, беги, а то опоздаешь. Так, значит, уезжаешь. Ага, уезжаешь. А, когда я говорю, уезжаешь, значит. Ага. Вернешься летчиком или геологом, Летчиком. Вот как. А я вот решил остаться здесь. Работать будем. Горы ломать, дорогу проложим, асфальт. Будем биться, в сады поднялись, шумели бы здесь, как в Полтаве. Так осень аж говорил. Мечтал, конечно. И хорошо говорил. Разрешите доложить? А, это что ж такое? Глаз нашла здесь. нас с тобой на Диксон. На Диксон? Вот это хорошо. Жень, а? Вот Жень, это хорошо. У тебя в распоряжении всех лопится. Ты как я буду на Виксоне? А вот это надо меня попросить. Ну с тобой-то мы договоримся. У меня, брат, живо. Опять живо. Карамбы видели? видели. А как же? Не только видели, а переговаривались. Даже. За ручку с капитаном сдавал. Вот Погляди-ка. Okay. Вон туда. Oh, my God. Так и не удалось поговорить на прощание. Да. Вот что я хотела Товарищ тебе сказать. вот. Ага. Mm. Да, вот. Я говорю, цветочек смотри До сих пор живой. Ну, будь здоров. Не хворай. Лечить-то некому будет. До свидания, ну, что ж, поцелуемся, что ли? Женя, рада, что уезжаешь? Рада. Просила оставить. Я специально запрашиваю. Вот ответ. Врача Хременко оставить в распоряжении. Товарищ начальник, разрешите остаться. А, а ты как думаешь, Петр Мартонович? Я думаю, в самом деле оставим. Ну раз ты так думаешь, придется оставить. О, брат, как понятно. Ребята! Ребята, Женьки Левьевские давай! давай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Вода, вода, как вода. Ого. 50. Вот расцеловалась тут. До свидания,